всем привет сегодня в своем видео я вам покажу как включить безопасный вход в windows 11 нажимаем комбинацию клавиш win r и вводим команду которую я оставлю в описании у нас открывается учетная запись пользователей. нажимаем вкладку дополнительно и у нас здесь есть безопасный вход в систему для повышения безопасности можно потребовать, чтобы пользователи нажимали сочетание клавиш Ctrl-Alt-Delete перед входом в систему. Это гарантирует появление подлинного экрана для входа и защищает от программ, имитирующих вход в систему, чтобы выкрасть пароль. Устанавливаем галку «Требует нажатия Ctrl-Alt-Delete», «Применить ОК» и перезагружаем наш виртуальную машину, либо компьютер. После того, как у нас компьютер перезагрузился, у нас с вами высвечивается сверху надпись для разблокировки. Нажмите клавиши Ctrl-Alt-Delete. То есть сделать мы ничего не можем. Нажимаем Ctrl-Alt-Delete. И соответственно у нас появляется окно для ввода пароля. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!